Всем привет! Приветствую всех на своем канале! Сегодня хочу предоставить вам две замечательные орхидейки. С ними будем делать кое-какие дела. В прошлом видео я показывала про эту орхидейку. Это попугайчик. И у нее начал резко цветонос отсушивать она начала. И нужно было посмотреть, что у нее происходило с корневой системой. И пошла пересадочка, затем я ее поставила в раствор HB101. Это стимулятор роста и корни напитали, замечательные. Вот смотрите, хороший корешочки. Ну, некоторые вот почернели, видите. И сейчас я их немножечко удалю. Вот этот корень, он вообще не нужен, видите, он просто снимается и мокнущий и будем делать посадочку В какой грунт будем сажать сейчас все будем вместе смотреть показывать рассказывать для начала берем поднос а вторая орхидейка будет лиадора сейчас про нее тоже будем поговорим немножко так достаем попугайчика э -э -э -э. Она простояла у меня в растворе и немного вот покрылась плесенью. Чтобы убрать эту плесень, нужно вот это все зачистить и взять перекись водорода и обработать. Перекись водорода очень хорошо убивает все патогенные грибки и в том числе и плесень. Я вам сниму видео, как на поверхности грунта появляются плесневые грибки и как их легко убрать с помощью перекиси водорода. Это уже ну, было несколько раз у меня. И хорошо помогает. Сейчас я делаю зачистку корневой шайки. И немножечко подрежу вот этот корешок. Смотрите внимательно. Вот видите, он показал себя, что он в этом месте начал портится. Здесь был торфяной стаканчик. Я его убрала. Но ну, корешок всего все равно испортился. Но ну, у нее достаточно корневой системы для того, чтобы она ну, пошла в рост и смогла зацвести к Новому году. Смотрите, я беру перекись водорода, обрабатываю секатор и немножечко Подрежу. Вот этот корешочек уберем. Это был возле торфяного стаканчика, у самого основания шейки. Поэтому он вот так вот себя повел. Вот, берем этот цветоносик, подрежем. Так как я буду сейчас сажать субстрат, чтобы она дальше не подгнивала. Немножечко подрежем. Здесь перегнутый корешочек, и он на конце я его тоже обрежу. Видите, какой он нехороший. А остальные корешки я оставлю в покое. Она у меня была на карантине. Очень долгое время. А затем я начала ее пересаживать. То есть у нее все нормально. Можно не отстранять ее друг от друга. Поэтому я пришла к выводу, что мне нужно ее посадить в двойной горшочек. Для экономии места. Чуть-чуть я еще почищу. Тут много можно не чистить. Но слегка почищу, чтобы было красивенько. Не подонимало. Так, Вот этот корешок мне еще не нравится. Видите, он как бы белым налетом покрылся. Нужно его обрезать. До живого места. Или даже вот в этом месте подрезать. Где пошло в рост. В основании. Чтобы не было раночки. А те места, где я обрезаю, обязательно нужно обработать перекисью водорода. Она пошипит и будет все в порядке. Так. Вот это мне не нравится но тут очень хороший корешок посмотрите какой плотный я его пока оставлю трогать не буду вот этот все покажу какой горшочек я буду сажать для посадочки я выбрала двойной горшочек вот такой прозрачный для посадки орхидей с фитильным поливом я ее пока оставлю и покажу вам, какую я буду рядом с ней сажать вторую орхидейку. Вторая орхидейка, это у меня будет лиодорочка. А леодорочку я решила пересадить для того, что у нее, вот смотрите, корни хорошие, замечательные, из горшочка вышли, но у нее вытянулась корневая шейка, и начали расти воздушные корешочки. И нужно ее пересадить. Конечно, можно было бы дождаться большего количества корешочков, обрезать из горшочка, ждать ну, другого дополнительного. Детку с корневой шаечки. Но, ну, наверное, лучше пересадить. Сейчас я ее немножко... Горшочек обниму. И будем вынимать из горшочка мою Леодору. Корни опутали все, оплыли. Смотрите. Аж в отверстие вышли. но уже не имеет возможности, куда ей расти. Можно в этом случае даже обломать горшочек, обрезать, ну чтобы корешочек не повредить, лучше секатором прорезать дырочки, чтобы вышел в горшочек, в горшочек аккуратно корешочек, о, проткнула, все, смотрите какие замечательные корневая система. Конечно, есть и гнилые корни, так как они имеют свой срок. Корни до определенного времени растут, зачем отмирают. Что... Леодора более крепкая орхидейка, я сильно много у нее не зачищала, но немножко у основания здесь было сухих корешочков я их вырезала а так в основном корни у нее замечательные. сейчас буду укладывать их в один горшочек рядом так как ну попугайчик очень красивая орхидейка Элеадора тоже замечательная орхидейка это я уберу в сторону и будем сажать их в один горшочек в грунт, такой, как я уже полюбила, много раз сажала свои орхидейки в такой грунт. И мне этот грунт очень нравится. А в грунт я сажаю керамзит. А чтобы посадить керамзит, нужно его для начала подготовить и затем сажать орхидеечку посадить орхидейку субстрат, который я вот, ну, решила посадить, например, керамзит, его нужно для начала подготовить. Он дорого стоит, 8 гривен 50 копеек. Одна упаковочка хватает на посадку орхидеи. Вот одну упаковочку разрезала. Смотрите, какой он меленький, хорошенький керамзит. Но он абсолютно сухой и на конце вот с примесью обсыпалось, сюда грузили его, упаковывали. Для этого нужно его пересыпать в емкость. Я выбрала вот тарелочку хрустальную. Вы можете другую. Пластин, пластмассовая не подойдет, так как она может испортиться. И беру кипяченую воду, кипяток крутой, и заливаю кирамбис. И в таком состоянии я его подержу до тех пор, пока у меня сует. А в это время он набирается влаги. Слышите, бульбочки пошли. Он набирается влаги и очищается от примеси. Затем я сполосну прохладной водой, фильтрованной, и начнем посадочку. В эту тарелочку, мисочку, у меня получилось две Две упаковочки керамзита поместилось. Вот я его разровняла, так как вода горячая, кипяток, дыма идет, испарение. Пускай он стоит, настаивается. Я взяла ложечкой, по правилам. И приступим к посадочке. Итак, керамзит у меня готов. Приступим к посадке. Берем ложечкой Выставленные орхидейки аккуратненько подсыпаем керамзитом. Орхидейки будут расти на фитиле. Корней здесь предостаточно количество. Сейчас я выставлю, немножко углублю корневую шейку. Вот в Леодора была очень высоко, поэтому нужно немножечко ее заглубить Берем аккуратненько и подсыпаем керамзит. Слеадора имеет свойство расти немного на бочок но я ее немного выровню такая растет сначала ровненько, а затем уже как ей понравится цветоносик она пустила она очень хорошая цветунья она пускает цветоносик цветоносом не перестает свести, Ну так как она выкнулась приходится ее пересадить вот так у нее не было никаких проблем ни показаний к пересадке ничего и попугайчика немножко поправим и также подсыпаем во первых эти двойные горшки очень удобны тем что экономится место на ваших подоконников и полив, замечательно в этих горшках растут орхидейки. Я вам в конце видео покажу, другие мои, орхидейки, которые растут в таких подобных горшочках. А сейчас еще подсыплю Леодори немножечко, поверну горшочек. Я ее немножечко заглубила. Керамзит хорошо отдаст свою влагу растениям. Так как я сегодня поливать их не буду. Керамзит очень-очень влажный. А поливать я буду где-то примерно через дня три. Не раньше а верх э на керамзит можно мхом выложить если у вас есть можно не выкладывать орхидейки и так замечательно растут пускают хорош корешки цветоносики и очень компактная получается посадочка Конечно, олеадоры, очень раскидистые листики ну и цветы у нее красивые, пахучие, ароматные. Все, достаточно. Смотрите, как замечательно получилось. Вот эту пленочку я сниму. Я уже на камеру не буду снимать. И покажу, как буду поливать в следующем видео. Посмотрите, здесь у меня кода и желтая орхидейка. Два в одном горшочке. Посмотрите, какие она замечательные корешочки пускает. И цветут уже вот. Скоро будет цветоносик. Я жду, жду. Здесь уже есть зачаточек. Кругленькая бульбочка. Ой, Вот здесь. Ну, посмотрим, цветоносики или нет. Она уже корней нарастила много. Тоже здесь керамзит и сверху мох. Это мог живой из лесу я принесла, но он как бы за зиму, за лето уже почернел. И немножко не привлекательный, не зелененький вид. Но орхидеки чувствуют себя замечательно, у них все хорошо. Сейчас еще покажу. Вот, смотрите, это меди минечки это бабочки, обе орхидейки тоже хорошо себя чувствуют. Немножко запылились листочки, так как окно открывалось в частном доме. Мы живем очень быстро, пылятся листочки. Но это мелочи, я их протру, все будет хорошо. Как я поливаю свои растения, я вам расскажу в следующем видео. Это очень удачные горшочки. Переходите на мой канал, подписывайтесь. Вот еще есть растения. орхидейка двух двухцветная или как это, варигатные листочки тоже растет в таком горшочке вот у меня э, дикий кот цветет тоже такой цветун молодец, он цветет постоянно посмотрите, какая красота смотрите какой красивый дикий кот, какие крупные цветы а цветы такие темные, насыщенные как фиолетовые чернила, раньше писали авторочками очень красивый дикий кот. Он даже желтизной какой-то. С этой стороны такой желтоватенький. Видите? Такие цветочки он со всех сторон его показывает. Вот этот цветочек скоро отцветет. Он уже поменял цвет и стал менее такой упругий. А этот еще плотненький. И вторая веточка вот цветет и вот он набирает, еще почечку будет цвести, и вот почечка будет цвести, а этот старый цветонос, который вот он не хочет никуда, ни туда, ни сюда а эти, тут где были цветочки желательно обрезать но я что-то не обрезала, оставила его думаю, пусть будет так как есть но он цветет уже долгое время сначала на этом цветоносе очень много цветов было, а потом он выпустил себе Новенький цветоносик. И тоже прекрасно себя чувствует. Я очень довольна этим диким котом. Мне очень все нравится. Это орхидеечка. Вот мини-бабочка. Немножко, не совсем бабочка, но, видите, есть немножечко. Это миди-орхидейка. Мультифлорка. Я ее пока не пересаживаю. Он так у меня растет. Дополнительный вот воздушный корешок дала. Ну, у нее все в порядке, ей все нравится. Ну, тоже очень красивая, миленькая, хорошенькая орхидейка. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. Всем удачи, всем пока. Всем доброго.